17 по 28 октября в Казанском федеральном университете традиционно проходит фестиваль для первокурсиков ⁇ Интеллектуальные бои ⁇ Интеллектуальные бои призваны популяризировать студенческую науку, занять интеллектуальными играми. И каждый год придумываем, стараемся что-то новое. Вопрос интереснее, придумываем новые форматы проведения. Это крупный интеллектуальный проект, представляющий собой цикл научно-образовательных конкурсов. В этом году он состоит из пяти этапов. Конкурс дебаты и эрудит уже показал самых смышленных и рассудительных. А вот в малом зале Уникса участники собрались, чтобы сразиться в игре «Что, где, когда». Ведущий задает вопрос-загадка задача команды найти правильный ответ. Главное – сделать это необходимо за ограниченное время. На обсуждение ответа дается всего одна минута. Команда с интересом и воодушевлением обсуждали каждый ответ. Участники старались аргументировать свою точку зрения, предлагали возможные варианты ответов. Многие участники уже не раз соревновались в игре что где когда и знают, как проходят подобные конкурсы. Мне всегда нравились соревнования на интеллект, что где когда, биотурнир. Я считаю, это хороший шанс проявить себя, показать на что способен. Это мотивация для роста, увидеть свои результаты, насколько ты интеллектуально развит. Работа в команде она очень э... Ну, мы же со своими одногруппниками, и мы как-то больше знакомимся, больше узнаем друг друга. Это даже очень полезно и важно для каждого из нас. Мне это очень нравится. Впереди участников еще ожидают соревнований в конкурсе по русскому языку и истории. Самые эрудированные команды получат дипломы и памятные подарки. Награждение команд состоится в ноябре в рамках мероприятий, приуроченных ко дню рождения Казанского университета. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.